Всем добрый вечер. Вы знаете, эту новость из жизни ушла королева Елизавета. Уже обсуждают, обсуждают что принц Чарльз не откажется от трона. Я почему-то думала, что будут вот они. Интересные статистики я нашла. Конечно, Чарльз не ориентируется на эти статистики. По всему видно, что он всю жизнь готовился к этой роли. Хотя ему 74 года. И мне стало интересно, как, в принципе, обстоят дела на планете с вот такими опросами. У британцев вы, видели, вы видите 18% остро против монархии и то, что ее надо упразднить. сорок семь распределяются между двумя кандидатурами. Видимо, здесь есть фактор поколений, наверняка. То есть люди постарше, наверное, за Чарльза. Разумеется, те, кто переживал за э, историю принцессы Дианы, будут остро против, это само собой. И простой подсчет показывает, что где-то 10%, чуть больше 10-12% воздержались. Точнее, я пересчитала 8%. Тут отсутствует 8%. Запомним эту цифру и смотрим дальше на статистике. Оказывается, вот такая статистика в России по отношению к монархии, в России, то есть это голосование не за кого-то, далеко за себя, 62% остро против, чуть больше 10% воздержались, опять вот это количество, 20, около 28% за. Я не нашла такой статистики по другим странам, кроме США. И тут я посмеялась. США рассматривает эту тему только в отношении России. Вот в 2013 году они допускали, 11% допускали существование монархии. опять-таки 7% затрудняюсь ответить. К 2017 году, всего за 4 года, этот процент снизился до 8%. Все, то есть другие государства даже не рассматривают в отношении себя такой строй вообще. И только британцы в основном, 92% получается или категорически за, или не против. Около 8 воздержались. Сейчас, где же эта статистика? Около восьми воздержались. По России тут интересная вещь, влияет ли фактор образования на это мнение. Среди учителей опрос, знаете, что показал? Тут 28% за примерно, ну, почти совпало, около 28% за и 72% против, то есть среди учителей нету 10% примерно без мнения. Учителя на 72% остро против, а вот около 28%, что совпадает с остальной статистикой по населению. И еще раз забавная вещь, в США в принципе не проводят даже опросы, что они думают о монархии для себя. Они к себе этот строй в принципе никак и не видят у себя. Говоря о монархии, тут произошла такая интересная вещь. Вы знаете, что принцесса Диана была выбрана за ее родословную, за ее родословную, и там узкий круг невест, которые соответствовали по родословной возрасту. И перед тем, как согласилась Диана, две отказались две дали отказ принцу Чарльзу, то есть женщины их статуса, их родословной, не видят для себя карьеры, чего-то серьезного в, в таком браке. И не соглашаются на формальные отношения, и в принципе роль принцессы это, – ну, это работа. Было ли так когда-нибудь раньше? И теперь э, при всех стараниях сохранить эту родословную, мы, мы видим, что кто бы из них, ну вот отец и два сына, кто бы из них не принял эту роль, кто бы из них не стал королем, королева по родословной во всех трех случаях не соответствует этим требованиям. Вы помните песню Алла Борисовны? «Все могут короли, все могут короли». Но что... Не говори жениться по любви. Не может ни один, ни один король. Вот сейчас мы наблюдаем интересное время, когда все трое, в принципе, женились по любви. Но при этом, соответственно, судьбы всей земли, они уже, по крайней мере, как раньше не решают. И уход из жизни королевы вызвал такие противоречивые. Комментарии, браки с простолюдинками показывают, что э, у этой семьи уже нету той прежней власти, какая была, но при этом нельзя сказать, что ее в принципе нету, потому что королева английская, вот до момента кончины, она являлась правителем Канады. Знаете, что думаю я о монархии? До тех пор, пока официальный дарвинизм – это ключевая версия, не имеет никакого здравого смысла, что одни люди имеют какие-то привилегии над другими людьми просто так. А если есть причины не просто так, если есть причины, то они уже не входят в версию дарвинизма, они покажут вообще другую картину мира. В этих опросах, когда кто-то за монархию, тут какая-то наивность есть, тут люди не понимают, что у власти оказываются в этих, ну, эти родословные, какие их качества, что их делает такими особенными. С какой стати им надо давать такие вот возможности руководить остальными? Такие люди, как и все прочие, почему? Это реально наивность, что появится какой-то волшебный правитель, который за всех все порешает. Мы прекрасно видим, что в любой семье рождаются разные, очень разные люди. Волшебства не, не случалось раньше и не произойдет. Они, конечно, стараются выглядеть хорошо, члены этой семьи. И все-таки э, с какой стати? А эти же опросы показывают, что определенный процент он не просто за монархию, а за абсолютную даже и за конституционную. Конечно, если кто-то построил завод, если кто-то какое-то вот что-то организовал, то это ему принадлежит. Но э, тогда же это надо так и называть: нас кто-то создал. В условиях, когда мы официально ничего такого, не считаем достоверным. Наука не считает такие версии достоверными. Никакая монархия, мне кажется, неоправдана. оправдана. Что думаете вы об этом? Пишите комментарии, ставьте лайк. И до новых встреч!